Доброго дня! Если вы смотрели выпуск на канале у Тани, то вы уже в курсе последних новостей, что у нас открыли торговые центры и наш влог сегодня будет посвящен этому. Мы решили посмотреть, а на сколько же их все-таки открыли? А главное, какие правила теперь для посещения торговых центров? Может быть, запретов там намного больше, чем того, что разрешено. Давайте разбираться вместе. И его разграничили тоже стеклом. Вы не видите моего счастья? Я так люблю подарочки. Как бы визуально вообще прям все открыто. Резюмируем наш инспекшн по двум основным торговым центрам. Так, понятно. Social distance. Стоим пока на солнышке. Но мы же вдвоем мы же можем вдвоем стоять? Это только начало. А продолжение с другой стороны на тайском. Okay, телефоном был каждому каждому персонально нужно это сделать чекин окей чекин зелененькая, галочка подтвердить телефон 0856 yeah, мы зашли торговый центр проверка здесь ничего не изменилось температура и гель для рук Подожди. Давайте помоем. <смех> В общем, ничего особо не изменилось. Здесь внутри гель для рук мы уже привыкли. температура тоже привыкли. А вот QR-код некоторых может напрягать. Я точно знаю, что <смех> Леха очень не любит да, все вообще эти... Вообще не люблю делиться персональными данными никакими вообще. То есть, ну, мы знаем, да, весь этот глобальную теорию заговоров, чипирования, кодирования и так далее. Но на самом деле... Я yeah. не приверженец теории заговоров, но я, я против э, сбора информации под разным предлогом. Окей, okay, я хочу сказать просто, что э, это везде на самом деле сейчас так, если кажется там, что только в России или еще где-то. У меня подруга в Китае, и в Китае она говорит, вообще никого не удивила, потому что там все в камерах, там давным-давно про всех все знают, то есть также в точности у всех приложения. В Сингапуре у меня подруга живет, там еще все круче, потому что там, там камера, по-моему, у каждого в доме по 10 штук стоит. То есть люди, когда не боятся, в принципе, они уже привыкли к этой ситуации, они спокойно везде пишут свой номер телефона, показывают свои ID и так далее. В Таиланде очень так мягонько. Чего мы там написали на тайском языке, я не знаю. Что но везде, везде поставили «Окей, номер телефона». Ну понятно, что мы здесь были. Если тут будет вспышка, то всем придет уведомление. Вы были в этой зоне в какое-то да. время. -то. Это же хорошо с одной стороны, правильно? Есть... Новый стиль. Все в экранах защитных. Да? Как красиво. Вроде такая красивая, нарядная очень красивом, нарядном, прозрачном экране, защитном. Сделали кружочек по первому этажу, и что мы видим? Кроме того QR-кода на входе в сам торговый центр, нужно еще сканировать QR-код в каждом ларьке. Также в каждом ларьке измеряют температуру дополнительно, дают гель опять дополнительно, и если вы трогаете какой-то товар, то вам выдают перчатки одноразовые, да. Если вам нужно померить одежду, что после вас ее сразу же убирают. Ну, видимо, было дезинфектор. Дизинф... В, в общем, ее обратно не развешивают на вешалке, как это было раньше. Абсолютно все продавцы в защитных экранах. Очень много туристов, вот, например, я не знаю, вот за мной большая группа индийских туристов. Выглядят жизнерадостно. Почему-то ряд товаров из Department Store вынесли на первый этаж. Да, почему-то именно с самого верхнего этажа нужно подняться, посмотреть, потому что раньше это продавалось на пятом этаже. Пойдем поднимемся на следующий тогда. Так, поднялись в департамент-стор второго этажа и здесь. Наконец-то можно одеться. Всем, кто поправился на карантине, welcome. Увеличиваем размерчик. Что нашла? Написано, что каждый экземпляр одной вещи писая не тайзер, как это просто. Стерилизуется. Стерилизуется. Да. Скидки просто огненные. Я, конечно, не знаю всех цен, но вот, например, пенка, она всю жизнь была самая дешевая по 100 батов. Сейчас? аж 94 самая низкая цена. на самом деле летом вообще в таиланде всегда сезон распродаж и низких цен то есть это не от того что здесь после вируса решили все сбыть просто сезон хороший все дешевое людей настолько много что по моему сравнимо даже с сезоном да даже если не больше Да, людей много и самое главное что Никакой социальной дистанции, она расчерчена внутри ларьков. А вот так тут все ходят и никто никого не шугается, особо места не уступает. Все ходят, трутся друг об друга. Ну что, вот чем дем пойдем, нет? Вот Это надолго. Надолго? Я боюсь, ты меня оттуда не вытащишь. Ну пойдем тогда погуляем Вот смотри, подошли к двум ларькам, только что поставили, потоптались, пошли дальше. Сейчас стало сложнее продавать, хоть людей много, но перед входом в каждый ларек нужно провести санитарные процедуры, там, помыть руки, как минимум, померить температуру, хотя вроде на входе это делал а, в торговый центр, и уже посетители а, подумают, надо ли заходить в этот ларек или так, ну, наверное, в другой раз. Даже кому не надо, да, они заходят просто так, а вот что-нибудь и купили. Да, и периодически, а вот что-то покупают. Как ну, работают продажи, если правильно товар выложен. Магазин, магазину есть чем зацепить на посетителей которые зашли в него поэтому наверное все и вытащили сейчас проход чтобы облегчить Департнер, людям что доступ да Может быть. да продавать стало сложнее и все продавцы теперь стоят на входе о скетчерсы новые хочу мне скетчерсов хватает на год я первый свои в сингапуре сколько даже полтора года топтал по всему городу как сумасшедший бегал работы столько было что Окей, okay, следующий этаж нашего инспекшена третий. И здесь у нас будут Swatson бата, Body О! На третий этаж труп переезжает. С первого. Из косметики. Третий более менее уже и работал. Помнишь? И аптеки, и IT, все это работало, и кофейня даже работала на угу. вынос. Поэтому здесь только открылись, что книжные, да? Книжные, да. Книжные, обувные. Смотри, клевый забор какой из телевизоров. Все отгородились по принципу одного входа, что только через рукомойку заходить. Это куда твои ноженьки побежали? Я бы сюда зайду на минуточку. Время пошло. Давай, давай. Давайте пока в магазине Дайся, покажу вот такое вам общественное пространство в фестивале есть, где можно посидеть с телефоном, с планшетом, с ноутбуком. Там зарядка есть. И его разграничили тоже на согласован стеклом. И люди, когда друг напротив друга даже сидят, знакомые, они вынуждены общаться через стекло. Интересно, что мы сейчас увидим в ресторанах. Как много людей, товарищ студию, Телефончики-то поломались у всех за время карантина. Новый надо покупать. А у меня не поломалось. Что делать? Что делать? Срочно поломать. Оу, большая камера. Биг камера, мой любимый магазин, здесь я купил большую камеру. Yep. А вот в этом магазине, в фестивале я купил вот этот фотоаппарат. Тут, кстати, на который сейчас снимают, это Sony Action Cam S300, я тоже покупал в этом отделе Биг camera. Так вот, свою аппаратуру я покупаю в двух точках, либо в одном из филиалов big camera, если что-то попроще, либо если что-то посложнее, там или там ремонт сложнее, то это магазины магазине из профессионального оборудования телевизионного в Бангкоке. Таня, ужас, Баскен-Робинс нету. Да. Вот. Нашли недостаток один, да не все открылось. Первое расстройство, -мо Нас заинтересовало, что это за толпа здесь сидит. Ну-ка. А, это все в банк теряют. Это очередь в банк. Окей. Тайцам дают пособие. Все, не ругаем их больше. Они просто немножко не успели. А, не вот, защитный экран не внутри. Для экрана, да, при, приладить и мороженка притащить. Завтра точно все будет. Окей, ладно. А черт там нельзя. Я опять забыл, что мне нельзя. Так переживаю, как будто я могу купить а сейчас. Как-то чувствую, что жарко мне. То ли того, что я в маске, то ли я от, от того, что. Народу много. Да, народу много. Нет, я слышала, что, точнее, прочитала в новостях, что возможно они включили еще кондиционеры, или не на полную мощность, или где-то не включили, что они боятся, что через систему вентиляции будет вирус распространяться. А? Но я не чувствую, если честно, жары как бы мне нормально. А нам магаданцам, уже нет. Еще мы хотели посмотреть, это парикмахерские работают. И Людей много, кстати. Вот эта парикмахерская, насколько я знаю, она очень популярна у экспатов, cut and curl, и многие сюда сегодня пришли именно за стрижкой, ждали, когда откроются, ну, когда будут мастера, вот, видите, очередь какая. -то. Мастера в каких костюмчиках, да? Химзащита. А посетители должны сидеть в маске. Что тебя заинтересовало? А появилось очень много брендов, я смотрю, вот так вот, Каких-то вроде как они маленькие, но очень интересные. Тайская продукция, но гималайская соль и грязь какая-то гималайская. Oh. То есть натуральные губки, спонжи для тела. Ага. Ой, какая лафашечка. Давай. <laughs> Сейчас, да? Вы не видите моего счастья. Я так люблю подарочки. А что мне хоть подарили? Указ. Все, мне подарили спонж для тела и зубную пасту. Ждите отчет. Они просто знают, что ты у нас блогер обзорчик косметики. Они меня видели. На самом деле, конечно же, они тебя не видели, но в общем классно, что есть такие. За 320 батов подарили зубную пасту. Серьезно? Ничего себе. Какие щедрые. Итак, что нужно сделать? Есть приложение Line. С этим приложением приходите к тетеньке, если вы здесь в Таиланде. И просто добавляете их в друзья, они вам дарят. Ну это сейчас. Не знаю. Ауриза? На самом деле это часто используемая механика в тайском маркетинге при помощи Line именно. Смысл в том, что нужно подписаться на Line и. Я не знаю, LINE есть в России? Ты не знаешь, какой Я не России? знаю, есть лайн в России или нет, но здесь LINE для тайцев. Это как второй Facebook. Там торговля, там реклама, там акции, закрытие, открытие, то есть все подарки. Это такое, такое что-то впитавшее в себя, как вот наш WhatsApp, наш Telegram, э, соц. наш соцсеть, соц. все в одной куче. Вот у них такой мессенджер, но очень-очень разветвленный. Поэтому они просят добавить коммерческий аккаунт в этот магазин, и он потом будет тебе еще промоучи ссылать. Чтобы завлечь тебя, чтобы ты что-то не купила. Я обязательно приду. Прецелы продают. Ну нельзя мне, я знаю, иди. Ты бы хоть отчет давал, насколько ты худеешь, а то люди не понимают, ради чего ты так страдаешь. В каждом новом выпуске появляться в начале голод. Для отчета. Или в конце, чтобы до конца смотрели. Это как на твоем канале, каждый раз вставляли в конце видео, раньше, какой-нибудь хохмесс записи, там, неудачные дубли и так далее, чтобы народ поржал. Теперь прогресс Лехиного похудения. <с> так, ресторан, буфет, шведский стол с русской кухней закрыт, к сожалению, пока еще. Зен, А, окей, на вынос. Ну что, тайская, мы здесь не были, по-моему, но а, открыто. Это, on the table. On the table. это тайская кухня On the Table, очень популярный ресторан, тоже эта сеть. Но мы не пробовали, не ели здесь. И видим, что люди сидят здесь с семьями за одним столом. То есть как пугали, что семью будут рассаживать, сохраняя социальную дистанцию. Пока что нигде этого нет. Это в честь праздника, Леша. Это мне? Да, сегодня праздник. Без сахара, спасибо. Пей весь день, растягивай. Пихай, в трубу Хорош Там я видел на канале Несколько вопросов поводу Мои какие-то диеты, я честно не знаю У меня диетолог Таня Она ответит на все Да ладно, Таня тоже не диетолог На самом деле нам просто Разрабатывали специалисты в прошлом году И мы, недолго долго думая Эту же диету взяли и повторили Сейчас на Леше Поэтому я не могу ничего рекомендовать все получала на Леше Тренируемся на кроликах, блин я не могу ничего рассказать, потому что информации очень много в открытом доступе, а если нужно что-то конкретно вам, то это только специалист может порекомендовать и составить план питания. Но в плане питания есть Кока-Кола, сахар Да, сегодня. Сегодня, сегодня есть. есть. Ты разрешаешь? Вот. Хорошая у меня жена. Смотри, а Фуржи они, они знали. Они знали за много лет. Система такая, что у них столы а, все разделены. Всегда Вернувши. были. Вернувши, вообще самые продвинутые. Давай еще на следующий этаж поднимемся на последний. Этаж под самым потолком и здесь точно не работает кондиционер, потому что здесь жара дышать нечем. И здесь не работает да, Не работает Сизлер, потому что он тоже по, по типу шведского стола, соответственно, пока что еще не работает кинотеатры, вон там все это черные дыры. Подожди, стоп, шведский стол вот смотришь. Так, ага. ну да, то есть на Ленте приезжают еще некоторые? Или по заказу? Они работают, скорее всего, только по заказу. Вот ага. под, под буфет. Так, буфетом тоже не пахнет у них, только по меню. Все буфеты, кто мог по меню работать, они вроде как работают. них тоже есть меню, да? У них тоже есть меню. Думаю, что всем ресторанам разрешили открыть. Дело не в том, что... Там каким-то типом ресторанов нельзя, типа буфетов, а дело в объемах. У буфетов, чтобы они были окупаемы, нужны большие объемы, большая проходимость. Под это нужно планировать, бюджетировать продукты, вот чего делать сложно. Их выкладывать, они скоро портящиеся становятся. Вообще, вот так, конечно, не то чтобы живенько, а прям бойко, я бы сказала, да, сегодня? Да. Ожидаемо, опять-таки, очень ожидаемо, что все побегут в первый же день в торговые центры. Ну ладно, у нас работа такая. А, да, а тут надо? без удовольствия побежала в торговый центр. И, как уже говорилось, закрыты игровые автоматы и кинотеатр. Слушай, я бы сейчас в киношку сходил. А вот я, честно, э, скажу. те фильмы, что мы не посмотрели за эти два месяца в кинотеатре, их будут показывать? Я думаю, прокатчики привезут все. И потом такие круглосуточно фильмы будут гонять. Ну, получается уже ну как наложение Ну да. да, то есть возможно Не все фильмы смогут собрать ту кассу Которую они могли бы собрать там, Раньше до этого И в заключение Мы решили спуститься все-таки В подвал, в ground фло Так Маски защитные Капюшоны, платочки Итак Убрали отсюда заказ еды Что логично, поскольку вверху Все эти рестораны открылись и теперь здесь работает фудкорт. Тут тоже надо сканировать QR-код на входе и на выходе. И руки мыть на выходе. О! Это правильно. Отгородили, как фудкорт, смотри. Столики разделены. Стеклом, приксогласовым. Так, ну и на выходе нужно сделать чекаут. Давай. Вот это, да? Да, чекаут. Thank you. Okay. Так, моя очередь. Thank you. Все. Thank you. Ну, единственная проблема в том, что приложение только на тайском языке, хотя для, специально для Паттайя нужно разрабатывать приложение на английском. Ну, кстати, для Бангкока там тоже много английского Это же не приложение, это же сайт. А, это сайт к тому же легко переписать. Ну да вот достаточно простой этот сайт. Ну, не знаю, может, ну, позже добавят. Все, один раз сделал, все запомнил, как, там не ошибешься. Так, ну и, конечно же, мы не можем обойти стороной посещения терминала 21. Все так же сканируют QR-код. То же самое. То же самое, но там написано только, если перевести там тайские, написано терминал 21 а в шапке. А, ну да, то <связывая> все же самое. Окей, терминал 21. Просто красота. Все открыто, все работает. Сейчас пойдем посмотрим. И сразу же закрыт ресторан, кофе-клаб. А, мое Ну, мы не будем так же подробно, наверное, все-таки бежать, как по фестивалю, поскольку, ну, понятно, что уже что открыто, что закрыто. Фактически все открыто, за исключением тех бизнесов, которые сами решили пока еще не открываться. По разным, возможно, по своим я думаю, экономическим что причинам. Всех в основном волнует фудкорт в первую очередь. Да, в здесь, здесь интересен футкод, к, к нему мы сейчас сразу и направимся. Ну, а если вам все-таки интересен большой полноценный обзор терминала 21, то у нас он есть, мы его записали совсем-совсем вот перед карантином на Тайном канале, ссылочку здесь в Google размещу и в описании, и там прям классно все очень показано, мы так полноценно здесь провели весь целый съемочный день, не в формате влога, а по-нормальному, как делаются нормальные передачи. Так, ну смотри, вот как бы визуально вообще прям все открыто. Визуально людей вообще нет. Не люди... то, что фестивали. Фестиваль меньше. А. По размерам нет? Не поэтому? Токио. В Токио все ларечки, мини-ларечки подкрыты. Да, кто-то из бизнеса ушел. Здесь ресторан был. Что то да, тогда было вместо-то, пустует, сразу в глаза бросается. И здесь закрыто вкуснейшее мороженое Хелген на втором месте у нас после Баски Робинс. Просто потому что оно дороже. Так, трамвайчик работает, Честер работает и. та да да Фудкорт работает, что ли? Придется поесть. Так, у нас здесь тоже сканирование при входе. Тоже Сейчас я тебе что-то покажу. Что? То у тебя ух ты заначило да сколько там у тебя денег я не знаю сколько просто я обычно никогда не беру с собой карты ты забыла сдать и утащила на карантин да так получилось да что я ее утащила представляете все закрылось кинотеатр также не работает как и обещали а когда их откроют кстати как вы думаете самую последнюю очередь говорят открывают кинотеатры но вот, скорее всего где-то середина июня Потому что сейчас две недели будет фаза, потом с 1 июня еще какие-то послабления. И самые последние послабления, с середины июня, это когда уже вообще все нужно открыть. Окей. Okay. Так, ну что же, поедим. Кстати, предлагаю как-нибудь снять э, обзор этого. Худ Да? Предлагай. Итак, резюмируем наш инспекшн по двум основным торговым центрам. Мне кажется, что сделана просто колоссальная работа проведена. Все для того, чтобы люди вернулись к обычной приятной жизни, чтобы могли ходить по магазинам, отдыхать, встречаться, пить кофе все вместе, но при этом чувствовать себя в полной безопасности. Мне кажется, что... Как будто бы что-то наладилось наоборот, то есть был какой-то хаос, люди ходили, бились друг об друга, терлись там, ели, разговаривали, я не знаю, и вдруг все наладилось, вдруг вели какие-то правила, схемы, и теперь все как-то ровно и по полочкам. Ну да, все ходят в строем строем по линии. По крайней мере, была такая идея. Мы, конечно, видели, что фестиваля народу очень много, и они все равно все трутся друг от друга. Но тем не менее, да, идея... Сделано очень много. Да, идея воплощения просто, мне кажется, отличные. Все сделали для безопасности, и... Ну, теперь дело за вами, друзья мои. Чтобы у вас быстрее все наладилось, и приезжайте в Таиланд. Да, у нас уже все отлично. поправил маску такой. Приезжай к нам в Таиланд. <свят> ну все? Ну да, ну все. все. Все, всем спасибо, пока.